Всем допулям, друзьях, Вот так нажимаем еще раз. Еще раз. Офигенно, кстати, так голосование идемся. Мундрю мистерий. Майнкрафт играет вообще. Или вк игру мудромистри. Там вообще так классно играть. Что думаем видим? Картинку видим. Тут какую-то картинку видим. Так, кто же убийца будет, а? Один убийца 5. Опять хочу уже новую карту уже сто лет привет, не играю ту карте хочу новую карту привет. пятого левого хочу выгвозить Нет, ну блин за то я снимаю блин дайте вызовите. да ну блин каснем кстати, прикольно будет, так? Если убийца ворща... возвращается к камере, сообщает сообщение, да? Приходит к камере, Убивает? но ну, не сообщает. Это офигенная ловушка для убийцы. Вдруг он скажет, "Всем, я устал, хочу голосовать, друзьям. Используйте фишку, если видите трупа, ждите между трупа. И когда, когда будет приходить, улучшите камеру. У нас сразу звоночку С камерой вообще легче. Я так тоже буду, Посмотрим, как получится. Возможно, это, что с сообщаться с подписчиками играйте в чаще игру я чаще буду снимать для вас чтобы душа была спокойна просто душа если прям хотите сильно сыграть то играйте в эту игру я буду чаще играть обещаю будет смотреть ролики да Туда, в принципе если не то что другое так фази не прием фази не ну, так он такой мирный Фазе, убийце, Запомни, фазе не убийца, значит. Запомни, фази не убийца. Фази не убийца, фази не убийца. Штурм. Там, кстати, опасно, что он делать. Вот и все. Блин, это панда, блин, убийца. Ребята, это панда я... была. Меня убил панда. Это Оли, Оли по любому. Я... Я пришел в в Jay, да. Ази, пришел, Фази убил Джейда. А ты чего пришел? Обманчив. Это Фази. Ты. Я не могу Это Оли. Я за Оли. Я за Оли. Я за Оли. Я за Я за Оли. блин Это ты. Это ты. Это ты. Это Это ты. Я за это ты. Это ты. Это ты. Я это Оля по-любому, и, и он меня убьет. Ура! И <связывается> <это> <связывается> Оля, да. Бах! И кто же это был? Брайан убийца. Я же сказала. <связывается> да, я же говорил. У меня никогда не получается выше предателей. У меня тоже. У меня получается это... <связывается> убить. Это... Костюжали всех не скринов. Зачем скрин. Вов ты? Вовдер всех. Давай, всех добрый албер. И Оля тоже добавлю. И Яра добавлю, Бетси добавлю. Фазис нам уже играл. Мило тоже, Джейк и я. Так он минус 13 ответил. 4, 3, 2, 1, автомат играем. Бам! Вы гости, да что извиняюсь. Не, ну так и не интересно, конечно, я же ты еще недвижин Ну, убийцы бегают чаще, так что убийца будет сложно раз. Не... не просто, а очень <смех> Когда я стану, там вообще будет жестче очень жестко <смех> будет. У вас, конечно, шикарно. Пим-бим-бим, прыгаем, бим бим бием Тоже. Да, да, бах. бах, бах. Эй, Фази, кто сейчас не убивается? Фази будет не убиться, помните, сразу говорил. Точка, точка, скрин. Фил тоже не убится. Вообще с нуля гран. Чего не убиться? Яр тоже. Яр яро не убийца не яра убийца напомню пожалуйста и не убийца не не не не Фир, Яла, Фазен, Битс Фир, Яла, Фазен, Битс Это не точно Я не считаю, что я уже... Я уже где-то Понял Фир, Ял, Ял Фир Фил и Фазен Бейте, Бейте Ял Яра, это все. я понял Яра, это ты Да? Это не я, это не я, это не я. Я знаю, это не Фил. Это не я. Это, не... это я. Это не я, это не я. Это Яра. Ай, загрушу. Я. Фил загружу игрока, Яра. Это Джейн под бамэн. Нет, не я. Я же голосовал. Ну, второй раз подряд. Или. А нет, он джин. Нет, это я. Здесь. Давайте, если я, то потом влажить. Нет. Вот, вот, если я, потом Это не я, вы чё? Это я, это яр. Я его видел, я голосовал, понимаешь? Если не я разглушил. Ваз. Эй, это я. Слушай, что это кто мне заглушил? Так что? Эй, это не я, блин, за что? Ладно. Интересная была карта. Все, как хотите. А чё вы тут стоите, блин, за ним, а? Я же вас вижу. Я слежу за ямом, да, Может, вы за троим следить? четыре Четырьмя, давайте всех следим за вами. Вообще, в одной точке. Так, кто же убийца, а? ага. очень интересно. Кто мне не верил, что такое, блин? Почему вы не верите, кстати? Меня слышите? Включите микрофончик, включите звук. Почему а отключаете звук Джей, микрофончик? Мне слышишь? Джейд, я Джейд. Я слышу. Какое сообщение передать? Uh, ты... Очень... Вот Окей. Яра. Я, таки, я просто видел его. Блин. Я только что его заметил. Слышу за ним пах. Упал куда-то. Бах, он убил кого-то. Ну а. В все. Так, так, так. 3, 2, 1 пах. Мне, кстати, легче квест потому что Я привидением. Это логично. Ну конечно. Так, это у нас подряд. Подряд. Фотография. Подряд. Лари, Ларри на Лаборгини. Не, не, не. Яр за Бетси идет. Не Если не яр вы. вас все выхребнут, будет очень плохо. Это яр, это, я, это, я. это <связано> яр. Это голубой, это голубой. <связано> это яр. Это не яр. Да это я не яр. Это яр. Это Это яр. Это яр. Это яр. Это кстати, подписка лайк на канал Макс Лит, потому что там очень отличные ролики. Я, я знаю. Меня а меня я не слушают. Я, я разголосил дракофайки. Кого? Ну я думаю, это не нужно было делать. Но мне кто разголосил это яром. Коф, ты меня голосовал? Вы мне не верите? Почему? Это Яра, это я. Давай, давай, давай, Дай давай. Дня, Ничья, это за фигня! Кто не голосовал? Кто не голосовал, Яра? Понимаю, чё вы не теми блин? Ладно. Тихо-тихо, тут Яра, беги-беги-беги-беги-беги. беги беги беги А, вы что, тут вместе меня скучились? Бегом-бегом, с тобой, Фас, беги-беги. беги А, нет, в Фух, такой мастер, бля-ам. Дело закрыто. Кого убили? Кто убил? Я убили? Как? А кого убили? как вы заслели его, вы все что, в кокол, убили его А, ты задание выпал Валя, все задание выпал Кто? Кто? Какой он станет? Понятно Какого дыр, в кого фил? Я тебе добавил дыр Ясно Какой еще раз играть? <связано> Мы с вами уже каток сыграли так. Ну, хоть мой ник знаете А может научить изменить макс риск? три? Смотрите на канал макс риск подальше, Так, он берегу и на чу, закреплен, там социальные Мне ссылки кажется, на тикток я не буду еще раз быть ведь хотел Я не хочу изменить бы язык. И именно хоть... О! Пятый! О, отлично. Я хотел бы изменить ник, чтобы не запомнил, Чтобы мой ник никто не занял. Вот, что хочу. Я еще ролики да. даже не выложу. Официально. А да, окей, я понял. А как ник изменить? Во. Не плевать сколько я плачу, но, пожалуйста. Спасибо. Вовдер, давай. Код про. Ой, записывай, отлично. Шепот. Офигеть! Новая роль, инспектор. У вас есть оружие, которое поможет разогадать тайну. Особенно умение проверить убил ли игрок кого-нибудь внимание игрок должен быть неповидным в течение трех секунд повидным то есть не рушится стоять струнка вот семь людей два убийца один искатель шепот петь. Берешпеть... <с> не могу Блин. и Перешепить... ваним <с> как говорит на русском перешептывание в особняке Голосование час с друзьями игрока рядом карты. Один день, один суток. То есть больше не будет. Я понял вас. Приятно за Макс Риз. Сколько людей, блин. Вы и, -и -игрок? Я гость, ну что за фигня? Сколько... Всем время, Макс Риз. Бэм, я на пакета. Вау, как круто, да, с вами играть? Бэм. Кстати, а ч мне почему-то? Нет. Я хочу включить звук и микрофончик. Куда-нибудь включить микрофончик. Кто сделал? Признавайтесь. Меня слышно? Да Я... А за какой игра? Я же за Джейда. Bro. Нет, я за Луи. за Джейда. То есть, я выбрал, кстати, персонажа Джейда, поэтому легче. А вот скрины не выбрал. Кстати, я еще поджох. М -м -м. Ого. Чего вы тут стоите? Кто она, да она аккуратно. Кто чё такой? такое? Окей, ты не убийца. Как там тебя? Луи. Бойцы, бойцы. Бейте, кстати, забыл. я че мне экран змеи уменьшился? Это кто такой? Джейн Бейзин на Бей Кто-кто кто-кто кто, кто Я? Нет. Я убейте, я, я убийца. Да лы... он, бегите, глупцы, Видите, хлубцы вообще. Приём, отстань. Дона, отстань. Отстань. Да, Чип, да, может да. вообще чипе <свят> он стоит такой. <свят> Был такой <свят> один случай, когда чипи стоял. О, Оли, Оли, ты убийца, а? Прием. Отвечай. что-то блин, не убьет. О, О, О, О, сколько ярко звучит. Мне, мне, мне сейчас, то сказал, ладно. Да ладно, да ладно. Не может такого быть. Волоса Данн. Так, за кого волосуем. Сколько говорит. бы ни игроков. Первая сыграю 5 на 5. Сколько там? 7. мирных 2. Убиться. 9. 10. Джейден. Донну. Ну, давайте за 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 нас. Я, за я не уверен. Я, я не уверен в этом. Эй, кто за фа кто файт, где-то фази, я тебя не буду. Кто кто вон? Сейчас посмотрим, как гость неправильный. Кто не угадал? Эй, -э, уоли. Нет! Тихо! Не убивай меня, чел! <свист> Чувак, не. Нет, нет! <свист> Блин, я случайно. я, не-не-не не, не, не, не, не, не делаю этого. По-любому, Оли. А, нет, нет, нет, нет, блин, знаешь, такой мощный мощный. Почините освещение. Это сделал этот убийцам. Почините... А, Джейд, не убивай ним. Минимальный не экранчик. Поделать. Так, Джейд, по-любому, не тот Джейд. Джейд мирный, зачем? чем. Чипи. Не, Оли. Оли, по-любому, не бойся, Оли. кто... то тело на этом, смысле? Батти, кто? Фази, кто? Как думаете, это Оля? А чё я? Чё я? кто это он, мы кто да. Да. Скиппи. Где скиппи? Чиппи. Есть? Чиппи есть. он. Чипи Скипи где Скипи? Чипи Скипи есть, чипи есть. Давайте попробуем за. Я один раз попробую за одного персонажа. Не скажу, как... Подожди, не Три, два, один. Ой, за Ори и за Чипи. Кто же голосует? Так, я один. Я... Вы <связанная> Так, так, так, так, так. так, так. тоже чипи был из-за сын... неправильного, блин. Ой, это ты? Прием. <laughs> это ты, точно ты. Вот самое прикольное в этом играть, блин. Так весело играть с ними, эти школьники. Хотел вот такую игру, кстати, Вот, создали ее. Только потом, сам создал свою игру. Очень уж. Ой, лабординник. Тихо-тихо-тихо. Мила, мила. Фил, ты не угадай меня. Я мирный. Так, э, желтый. Потом зеленые потом синий фильтр. Обезредил бомбу. Милли Джейт мирный. Окей. А вот Оли опасный персонаж. Так что. Понятно, думаю. За кого голосовать? Тихо, тихо, Джейт Оли, он ты мирный, оказываешься. Стой, а кто тогда убийца? джейд Джейт Оли мирный, окей. Ничего сказал. Когда мы рядом, тогда мы включается Алло, слышно? Джей, куда идешь, блин, тихо? Оля, я застряжу. Я слышу свой голос. То есть.. Микрофон слышно, мне нет шумов. Отлично, спасибо. Оля, я скажу спасибо. Иди сюда, Оля. Где ты, Оля? Блин. Где Оля? Оли, Джей, Джей, ты молодец, идиоли. Джуй Дю, Дюк, я тебя не знаю, кстати. Димило, я тоже и тебя тоже не знаю. Это уже опасно. Кстати, а что вы, если я на улицу? Мне очень интересно. Вау, офигенная катка. Вот так нельзя играйте, чтобы вас не поймали. Вот, вот. А, только это выйти на улицу можно. Че, рили? Что за фигня? А что искать? Никто. Никто. Никто так не.. Что за фигня? Я вот эту штуку не знаю, что из-за меня. Никогда в жизни. Так, кто убийца? Фил Дюк, Нил Джейд. О, любили, были. Грубость. Я не грубость. Меня заблокировали. Нет. Стой. Нет. Я мирный. Дюк им, Дюк ю. Эй, я мирный. Нет, нет, нет, нет, не я нет не да это не он был идиотом я это не он это джейд был нет это не Вау, классный скрин был бы. я потом сам скрин слегка таки давайте в дыр все бегом все в дыр давайте в дыр все все нормально Давай, О, Если я был на Давайте. Тик Откуда? у вас только? Тик тик Слишком громко. Как приборного Разработчики, сделать как-то поменьше этих. как блям Давайте одну катку с храми закончим. Да. И вот это новое сходить. Поняла? Так, я, я, знаете, я с Донной буду ходить. Дон. Да, окей, окей. Дон, пошли. Давай что? А я за Джейн. А -а -а. Он Дон бы убийца по мне не, выходит, выходит. не, не Кто выходит, будет. Кто, не Кто убийца? Дон. Дон. бы убийца при был. Дона, сюда. Ты со мной будешь, да? Нет. Нет, У нас да, команда уже есть. Я не буду с вами. и Я не буду с тобой. И с тобой не буду. Ты согласен со мной? Лайк, like, подписка Лайк Репост Коммент Лайк А вы знаете какую я еще и придумал? Подписка Ну Только не блокируй меня а, но, а... За грубость Да не может быть так ну, Почему я гость? Кто О сказал? Ну. Спасибо Ну ладно я Все у нас пока Подождите, я кого-то должен анализировать